Приветствую вас! В этом видео расскажу вам о еще одном способе заработка в интернете без вложений. Это проект Transmonso. В этом проекте заработок на приглашенных рефералах составляет 100% и более. Также здесь можно зарабатывать 10% от рекламы своих приглашенных партнеров. Есть возможность бесплатно рекламировать свои проекты. Вывод денег мгновенный от 2 долларов. Также можно инвестировать свои деньги в этот проект. Проект имеет несколько степеней высокой защиты. Здесь используются платежные системы PayPal, Payza, Solid Trust Pay. В этом проекте довольно таки дешевая платная реклама от 5 долларов за две реальных показов. Более подробно об этом проекте вы можете узнать, нажав на эту кнопку "Узнать подробнее". Еще в командной строке браузера вы видите зелененькую строчку Traffic Monsens. Как в банковских системах это имеет свою высокую степень защиты. И еще статистика Electran показывает постепенное увеличение трафика. Популярность проекта растет. Еще ниже мы видим за два просмотра бесплатной рекламы в этом проекте нам платят один кредит. Когда мы собираем эти кредиты, мы можем рекламировать свои проекты. Также в этом проекте мы можем заказать платную рекламу. Чем больше мы платим за рекламу, тем дешевле нам обходятся просмотры. На сегодняшний день этот сайт посетило более 215 миллионов человек. Теперь немного расскажу вам о инвестиции. Приобретая один пакет за 50 долларов. Через 55 дней вы получаете 55 долларов. Приобретая два пакета по 50 долларов, через 55 дней вы получите 110 долларов. Это 10% чистой прибыли за 55 дней. И еще, когда вами приглашенные партнеры инвестируют в проект или покупают платную рекламу, вам этот проект платит 10% от их пополненной ими Суммы. Еще ниже вы видите платежные системы, которые используются в этом проекте. И степень защиты этого проекта – это партнеры. Присоединяйтесь в этот проект. Желаю вам больших заработков и всего самого доброго. Пока-пока.